12 июня, сегодня Эвас и ПЕРТ. Удачный день, приносящий удовлетворение от любой деятельности. Хорош для магии и психоанализа. Дела складываются удачно и как бы сами собой наилучшим образом. Не увлекайтесь самокопанием, потому что энергии дня могут завести вас в такие дебри, что это может привести к депрессии. В семейных отношениях гармонии, если не будете поднимать прошлые обиды или выискивать в действиях и словах любимых какие-то скрытые подтексты. Возможно, некоторая психическая неуравновешенность в этот день, но если это осознавать, то вполне можно справиться с собой и не устраивать бурю в стакане. Для знакомств тоже день вполне подходящий, встретить родственную душу можно именно сегодня. Что касается финансов, день хорош для открытия вкладов, инвестиций во что-либо. Прислушивайтесь к интуиции. Возможно, небольшой внезапный подарок или получение суммы денег, на которую вы не рассчитывали. Напоминаю, что э, активация рун Соломона начинается с 21 июня. Заявки принимают до 18. Описание этого мастер-класса под видео. Пройдите по ссылке, почитайте. И Заявки принимаю в скайп. Всем удачного продуктивного дня. Встречаемся в следующем дне.